всем привет сегодня в обзоре рацион питания профи неделя жизни меню понедельник компании спецпит сразу переходим к начинке состав каша овсяная с бананом борщ по украински с мясом картофельное пюре с мясом и сливками галеты повидло фруктовое шоколад фруктовая палочка соус томатный изюм орехи семечки концентрат для напитка тонизирующий энергетический напиток мед натуральный чай Кофе, сахар, соль, перец, карамель леденцовая, барбарис, жевательная резинка, салфетки дезинфицирующие, салфетки бумажные, средства для обеззараживания воды, спички воды ветроустойчивые Итак, первое блюдо у нас борщ по-украински с мясом Способ приготовления Содержимое пакета высыпать в 400 мл кипящей воды, размешать, довести до кипения, варить 20-25 минут Пока варится борщец, что хотелось бы сказать по поводу этого сухпайка? Пищевая ценность 230-45 килокалорий, вес 740 грамм. Ну, я не знаю, если, например, идти в поход дней на 10 и брать таких пачек, соответственно, 10 штук надо. Ну, это объемно. Я думаю, что отдельно сублимированные продукты какие-то в домашних условиях или покупные будет гораздо легче и меньше объем занимать. 5 килограмм веса на человека. Ну что, ребят, прошло 25 минут. Борщец готов. Пахнет как в столовке. Получился такой густенький нормас попробуем. Тут прям мясо видно. Свекла, морковка. Ну неплохо, только подсолить. Мясо, честно говоря, не чувствуется. Вот по вкусу похоже на консервированное мясо, или даже, или даже на рыбу. Ну, не впечатляет, честно сказать троечка максимум попробуем картошку заварилась пюрешка по запаху, как пюрешка из пакетов, быстро растворимая, вот это, порошок, хлопья точнее. Картофельные хлопья, фарш куриный, вареный, сушеный, молоко, сухое, цельное, бульон со вкусом говядины, говяжий зелень, петрушки, <coughs> сушеная. не соленая совсем попробуем соусом острым может быть улучшит вкус а без ножа не открыть ну-ка ну-ка что у нас там Уже лучше. Мяса нет практически вообще. Какие-то жалкие кусочки. Короче, просто пюрешка из пакета. Вот. и шарик как из доширака. Трайбас. Не больше вообще галеты как галеты не больше ни меньше что осталось у нас каша овсяная с бананом честно говоря я уже наелся прям я думаю что может быть дома потом ее попробовать основные блюда попробовали попробую еще вот такой шипучку эту энергетический напиток Думаю, никому не интересно будет вкус яблочного повидла и семечек и остального и остальных быстрых углеводов. Пахнет похоже на фанту. Кисленько. По итогам. Борщ невкусный, картошка невкусная, все практически без мяса. Остальное все сладкое в основном. Я бы такой в поход не взял. Это точно. Всем спасибо и пока.